Добрый день, уважаемые коллеги, мы с вами встречаемся в таком составе первый раз четыре года назад, мы собирались тоже по этому поводу, по поводу следствия судей, о том, что предстоит сделать, говорили, обсуждали состояние дел судебной системы, такой зрение. Сейчас оценивая прошедший период, здесь все основание сказать, что это было время динамичного и плодотворного развития Российской Федерации. Причем во всех просновных направлениях и в плане обновления законодательной базы правосудия и улучшения материально технического снабжения и обеспечения деятельности. Конечно, знаю. Еще очень много проблем, но тем не менее, надеюсь, и вы заметили какие-то положительные видео. Но одним из самых важных достижений преобразования является то, что граждане, включающие, решают свои проблемы именно через суд. Это говорит о возрастающем доверии к институту судебной власти. Однако старые периоды, осторожность, осторожное отношение к суду как способ разрешения правовых конфликтов, все еще бытует в общественном сознании. Таково сегодня состояние дел по количеству вы знаете не хуже меня, по количеству рассматриваемых дел. Животность в уже рассматриваемых 6 миллионов гражданских дел, 3 миллиона административных, миллион уголовных и более 1 миллиона дел в сфере предпринимательства. Эти данные говорят, как о расширении доступности правосудия, так и огромной нагрузности. За последние 4 года общее количество федеральных судей увеличилось более чем на 7 тысяч. А суды первой инстанции уже работают в кругу, более оперативном и размеренном режиме. Во многом благодаря Институ мировых судей, которые сегодня осуществляют правосудие в 87 субъектов Российской Федерации. Однако и то, что количество дел по мере доверия в граждан суды увеличивается и будет видимо, увеличиваться, что, безусловно, потребует еще более современной, рациональной организации работы. В этой связи нужно всемирно развивать методы, широко дорекомендовавшиеся в мире, имея в виду что судебное и судебное урегулирование споров посредством переговоров и мирных соглашений, а также альтернативный способ разрешения конфликтов с помощью эти действенных Несмотря на двигание успехи судебной реформы, уважаемые коллеги, здесь еще немало проблем и нерешенных задач. Полагаю, что в Москве вы будете подробно все. Со своей стороны хотел бы обратить внимание на следующие, как мне кажется, ключевые моменты. Первое. Это наиболее полная реализация принципа независимости суда. Это важнейший принцип. до рекорда был, что называется, во главе угла сегодня. Он не потерял своей значимости и актуальности. Независимость судебной власти – это не почетное привилегие, а необходимое условие выполнения своей конституционной функции в системе арсилия власти. Независимо сюда, действительно в России целой системой правовых, социальных, финансовых давин. Но думаю, было бы принципиально было бы правильным рассмотреть вопрос о существенном. Я хочу это подчеркнуть, увеличении заработной влады в это не для того, чтобы благодарность и комплиментов этого зала, потому что другая реакция, конечно, выкинула. Но в народных оплате, знаете, я сам заканчивал юридический факультет, у меня очень много личных друзей, моих личных связи, равных системе, систем, в органов МВД, органов безопасности, суда, адвокатуре и прокуратуре. Вместе с тем, и знают, что они будут меня, может быть, даже предупреждать, но все все согласятся с тем, что Суд, судебная система – это вершина всего процесса. И, и там, как мы с вами знаем, принимаются решения по делам, от которых зависит, в конечном итоге, не только судьба каждого конкретного человека, как в уголовном процессе, но и самочувствие государства и экономики и в административном и арбитражном процессе. И это, в известной степени, вершина годовой Поэтому считаю, что мы должны утвердить вот такой принцип положения суда в нашем государстве. Кроме того, сегодня я направляю в Государственную Думу проект федерального закона, предусматривающего установление единого для всех судей предельного возраста пребывания в том И с учетом особого характера деятельности, с учетом, к сожалению, отсутствия пока достаточного количества квалифицированных кадров, Считаю возможным проводить этот возраст возраста больше все, все эти меры предпринимают дорогая, чтобы суды выносили непристрастные и, и высокопрофессиональные решения, отличающие другу и внутренней готовности. судебных решений – это критерии, по которым общество оценивается качество правосудия. А уважение к суду – это в первую очередь уважение к государственной власти. И нужно иметь в виду, что факты всяких судебного бюрократии или грубых судебных ошибок подрывают не только доверенные суде, но и государственных целей. Я думаю, подчеркнуть, что крайне важно не оставлять без внимания все случаи нарушений деятельности судов. Полета, там, где вершится на правосудие, нарушения просто недопустимы. И здесь особое от его отводится органам судебных сообщества. Именно они призваны укреплять альтернативную власти и должны добиваться такого положения дел, при котором судья и человек с безупречной репутацией были бы неразмерными, абсолютно даже к тактическому непонятию. В, в же служебного и судья, не служебного поведения судьи, обозначенного интуида дохода, но и кодексом чести судья. Кроме того, с целью предотвращения право стал стало бы соответствующие поправки поправку закон о статусу и в части представление и сведений о доходах и о преимуществе. Теперь несколько слов о решении профессионализма мировых судов. Они рассматривают дела, возникающие в житейских коллизий, но по своей сложности не уступающие тем, которые разрешаются процесс федерального судов. И поэтому важно создать эффективную систему повышения верификации мировых судов. Причем использовать для этого все возможности не только образовательных средств, но и органов судебного сообщества. Следующая тема, которая хотел постановиться, это открытость правосудия для участников судебного процесса, но и не только для а и для общества в целом. Думаю, что такая проблема, чтобы реальность существует. Конечно. Существует и тайна следствия, и тайна судебного разбирательства. Однако излишняя закрытость Придно. А это в свою очередь дает информационный вакуум, который и порождает ложные стереотипы в отношении обоих судьбов. Поэтому очень важно является вопрос взаимодействия судебной власти и средств массовой информации. Выборки четких принципов и сотрудничества, и взаимодействия. Полагаю, что инициативу в налаживании таких контактов могут вполне применить. Суды хотят, чтобы вы поговорили, да, я знаю, что наверняка не говорить об этом об этом Полагаю, это в всего российского общества. Особую роль здесь приобретают вопросы информатизации. Судьи ОПР нуждаются в рекомендациях ученых, ведущих научных исследований в области правоведения других специалистов опытных событий, а также в обмене опытом и знаниями в анализа анализе практик, в объективном технологии судебного дела производства. Для реализации этих задач в следующем году начнет действовать государственная автоматизированная система правосудия. Убежденная, это поднимет работу на новый, современные уровень. Все студии ⁇ это значимые события. Значит, мои события не только, события, не только для судейского э, сообщества, но и для страны целом. Вам предстоит всесторонне проанализировать работу судов всех пунктов, обсудить насущные проблемы, проблемы. Но главное, естественно, открывает возможность широкой дискуссии по вопросам укрепления судебной власти, повышения доверия граждан судам и судам. Однако любой подобный форум, лишь там такого не Ситуация с правосудием в стране должна быть предметом постоянного внимания и глубокого оснащения всем делительным сообществам. Судебная система требует своего дальнейшей источника, развития. Она будет постоянно находиться в поле зрения в новой стране. А вам я хочу пожелать конструктивной, и успешной работы и сегодня, и завтра, в поле всего же конструктивной работы в ходе реализации всех этих сложных и ответственных задач, которые лежат на наших плечах. Повседневно. Спасибо большое.